Апокалиптический триллер 2016 -го года по одноименному роману Стивена Кинга. Научно-технический прогресс привел к катастрофе планетарного масштаба. Импульс, передаваемый сигналом сотового телефона, превратил людей в некое подобие зомби. Теперь они представляют собой единый управляемый организм и стараются обратить в свою цифровую религию тех, кому удалось избежать этой участи. Апокалипсис разворачивается стремительно, заставляя зараженных спасаться бегством. После осознания масштабов происходящего, главный герой пытается добраться до своей семьи, пускаясь в долгое путешествие. Темп повествования замедляется, показывая все тяготы жизни скитальца. В книге Кинг дает ответы на большинство вопросов о причине происходящего, но фильм позаимствовал только основную идею. Лично мне понравился не уникальный, но крепкий середнячок, точно заслуживающий более высокий рейтинг.